Вашему вниманию способ очистки масла, подсолнечного масла. Вот у меня в бутылке масло, на котором жарили очень долго всякие хот-доги или там еще что-то. Внизу плавает сажа, оно имеет такой темный цвет. Вот что с ним стало после э, очистки. Вот она приобрела такой прозрачный вид. Это белое я туда еще положил свой, свиной жир. Он растворяется. Стало прозрачным и жидким. Ну, более жидким. Глицериновая основа вышела в осадок. Очистку я произвожу масло при помощи хлореллы. В данный момент она выпала на дно, вода стала не зеленая, а желтоватая. Это говорит о полном завершении цикла работы водора, Вот масло приобрело такой вид в сравнении с тем, какое оно было. Исчез Исчез цвет темный запах можно скажем так и на вкус практически не ощущается никаких примесей там сажи вкус сажи ну неприятный на вкуса это масло технического использования не пищевое конечно но тем не менее вот что делает флорела с маслом. Она очищает его практически полностью от всяких примесей.